В современном волейболе безнадежной игры в защите невозможно добиться положительного результата. Главным элементом защитных действий является прием меча двумя руками снизу, который используется для приема подачи 97-98% всех приемов, защитных действий в поле, вынужденного паса, передача на удар партнеру, вынужденного направления мяча на сторону противника. Последнее касание. В тактическом плане прием-подача подачи это первое действие по организации атаки моей команды. При качественном приеме мяч находится в метре отсетки, и связующий игрок может распорядиться им по своему усмотрению. Исходная позиция. Мобильная средняя или низкая стойка. Как только подающий игрок подбрасывает мяч, принимающий начинает короткие переступания, что позволяет увеличить стартовую скорость. Платформа приема. Для контакта с мячом формируется платформа приема. Вытянутые и сведенные в запястьях руки образуют треугольную платформу приема. Очень важно, чтобы у принимающего предплечья располагались в одной плоскости. Варианты соединения кистей и пальцев. Кулак одной кисти обхватывается пальцами другой руки. Ладонь на ладонь. Точка касания меча манжеты, нижняя часть предплечий. Платформу приема правильнее формировать непосредственно перед обработкой мяча. Контакт с мечом. В момент касания перемещения ногами должны быть закончены. Вплоть до момента касания необходим зрительный контроль за мячом. Для выигрыша времени и для облегчения зрительного контроля прием должен происходить как можно дальше от корпуса игрока и как можно ниже к поверхности поля. При сильной или сложной подаче не должно быть встречного движения предплечья на мяч. Платформу надо как бы просто подставить, развернуть для отскока мяча в нужном направлении. При скорости полета мяча с подачи у мужчин более чем 30 метров в секунду и времени самого полета менее полусекунды у принимающего нет времени на перемещение. Прием такой подачи осуществляется за счет правильного разворота платформы приема. Несмотря на то, что очки добываются подачей, блоком, нападением, игра в защите – очень важный элемент действий команды. В данном фильме мы остановимся на одном элементе защиты – приеме нападающих ударов двумя руками снизу. Готовность. Как только нападающий прыгает на удар, защитник в предполагаемом месте приема мяча занимает низкую стойку, при этом голова должна быть приподнята, спина прямая, глаза фокусируются на замахе нападающего, а после удара – на мече. Обработка мяча. Крайне желательно сохранить зрительный контроль за мячом вплоть до касания. Никакого встречного движения, принимающей платформы на мяч. Только подставка для отскока мяча. Поглощение скорости полета мяча достигается отведением принимающей платформы. Точка контакта с мячом. Чем ниже к полу, тем лучше. Чем дальше от корпуса, тем лучше. Если мяч летит в сторону от защитника, у него нет времени, чтобы завести корпус под мяч. Прием осуществляется разворотом платформы. Нет зрительного контроля вплоть до касания мяча предплечьями, что ведет к срыву приема. Попадание мяча в одну руку, непредвиденный отскок мяча. встречное ударное движение принимающей платформы, что ведет к перелету мяча на сторону противника. При приеме мяча сбоку принимающая платформа остается параллельной поверхности игрового поля вместо того, чтобы развернуться под нужным углом.